И здорово! Обещали в апреле пару хороших релизов. Получи и подпишись. Сегодня у нас в выпуске космический вестерн, зомби-раннер и смертельная битва. Поехали! Space Маршал – это приключенческая игра, сочетающая в себе жанры научной фантастики и вестерна, события которой разворачиваются в космосе. Ты возьмешь на себя роль усатого ковбоя Бертона, который охотится на особо опасных беглецов после катастрофического побега из тюрьмы. И многие из них точат на тебе зуб ковбой. Как ты наверное понял, это тактический шутер с видом сверху. Так что несмотря на гранаты, щиты и приманки в арсенале, твоим основным оружием все-таки остается остается окружение. Используй укрытие, незаметно обходи врагов с фланга и тщательно планируй атаку, а благодаря оружию, оснащенному глушителем, ты сможешь убивать преступников бесшумно. Ну а если уж что-то пошло не так и твой зад оказался под пристальным вниманием, хватай двуручное оружие и с криком пытайся пробиться через врагов. Тебя ждет стильная графика, хорошее музыкальное сопровождение и три захватывающих главы знаю, не все любят убегать от зомби, но порой приходится, особенно в том случае, если вспышка зомби-эпидемии застала тебя прямо в школе. В раннере Коридор Z на твой выбор есть три персонажа – студент Логан, студенточка Меган и уцелевший Марпех Уильямс. У каждого имеются свои бонусы к прохождению. Один способен быстро убегать, другой больше замедлять зомби, а третий неплохо справляется с оружием. Основное отличие, выделяющее этот раннер на фоне остальных, это то, что препятствия на пути нужно. Не обходить, а задевать Будь то свисающая труба, горобочек или коробок Если не делать этого периодически Продержаться одними свайпами на поворотах Долго не получится Зомби здесь по какой-то причине быстрее вас По пути тебе будет встречаться разное оружие Подобрав которое ты сможешь отстреливать Догоняющую волну зомби Правда на смену и придет следующее Но пару секунд до смерти это отсрочит Разве мог Mortal Kombat X пройти мимо Android и не заляпать кровью весь экран? С одной стороны, радует, что мобильную версию не обделили жестокостью с рейтингом плюс 18. С другой стороны, огорчает тот факт, что управление оказалось ли для детей младше плюс 8? Выходит парадокс. Тапаешь одним пальчиком, чтобы ударить, двумя, чтобы поставить блок, а в итоге получаешь самую эффектную и кровавую картинку на платформе Android. То ли из детей хотят сделать уродов, то ли из взрослых родов детей. Все боится происходят в режиме 3 на 3. Пока один герой в запасе залечивает раны и набирает силы, ты сражаешься другим. При желании можно принять свою команду реального человека, либо сразиться против него. За заработанное достижение и монеты можно будет открывать новые карты с героями и покупать им костюмы. Вот в принципе и все нововведения. В остальном старый знакомый Mortal Kombat, но с простым и казуальным управлением. Выходит, все просто и знакомо. А нравится тебе это или нет, решать не может. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Ах да, будь мужиком и не пропускай прошлые обзоры. Там еще завались всякой крутотенечки. Увидимся.